Приветствую вас, представители знака Зодиака Рыбы. Сегодня посмотрим, какие основные тенденции ожидают вас в марте месяца. Тем более, что вы именинники. Поздравляю тех, кто еще не успел отметить свои дни рождения с вашими наступающими днями рождениями. А те, кто уже успел с прошедшими. Ну и давайте смотреть по аспектам. Начало месяца вас должно порадовать. 1-2 числа образуется аспект, который в народе называется «Ворота Золушки». Это соединение Венеры, Юпитера и Херона. Само по себе это соединение говорит о том, что... В эти дни вас может ожидать большая удача, большое счастье, какой-то шанс, который важно не упустить. Но он точно будет идти в руки. Поскольку у вас это соединение во втором доме, которое отвечает за ресурсы, вероятнее всего, что произойдет пополнение вашей материальной сферы. 3 числа Меркурий перейдет в... Ваш знак Зодиака, а это говорит о том, что вы станете более загадочными, чем обычно. Ну, в принципе, включается ваш родной Меркурий, который относится к вашему знаку. И все, что связано с общением, оно будет походить на ваш характер. Это загадочность, это где-то иллюзии, это где-то мечтательность, где-то преувеличивание чего-то. Душевность, чуткость, манипуляции. Ну, а также начнется благоприятный период для вас, как путешественников. 5-6 числа ваше Солнце будет находиться в благоприятном аспекте к Урану. Уран в третьем доме. Очень благоприятные дни для того, чтобы завязывать какие-то важные знакомства, для того, чтобы совершать какие-то поездки недалеко, подписывать договора для знакомств, для различных передвижений и даже для покупки авто. Хочу сказать, что первая декада марта является наиболее мягкой и гармоничной, на которую стоит рассчитывать какие-то свои важные дела. А вторая половина, даже тут больше не вторая, а такая серединка, она будет более напряженной. И к ней желательно, ну, хотя бы морально, подготовиться 7 марта Сатурн перейдет в ваш знак из Водолея Закончится его один, достаточно приличный период, длиной 2,5 года И начнется новый Сатурн в вашем знаке Зодиака, он имеет слабую позицию Слабо связано с чем? С тем, что трудно будет удерживать напор, трудно отстаивать свои границы и, возможно, придется где-то поддавливаться, продавливаться под чьи-то требования. Одно из его положительных качеств ⁇ это когда все тайное становится явным. Долгое время по вашему знаку шел Нептун. Он ваших представителей, представителей вашего знака наделял некоторой приятной дымкой, тумана, чего-то такого сладкого, трудноосвязаемого, тягучего и лишающего реальной, реального видения картины мира. Так вот, Сатурн, он будет действовать, Чётко наоборот. Наконец-то у многих из вас появится прозрение в отношении самих себя и вашего окружения. Наконец-то вы сможете построить свою картину мира в полной реальности. Конечно, более благоприятным было бы прохождение «Нептуна» по вашему знаку, для тех, кто занят в художественной сфере, в киноиндустрии, кто занят в религиозной сфере, благотворительности, занимается, музыкой и любым другим видом творчества. Поскольку Нептун, он придает очень много вдохновения, но за этим вдохновением, ну в рыбах, он немножко уводит от реальности. И человек слишком переоценивает свои возможности. А Сатурн, он здесь балансирует эту ситуацию и получится уже четко соизмерять желанное с возможностями. Также 7 марта, что очень символично, состоится полнолуние. Полнолуние в Деве для вас это ваш противоположный знак. Это может указывать на конец какого-то цикла, связанного с вашим партнерством. 10-11 Меркурий в благоприятном аспекте к Урану, то есть ваш первый третий дом. Этот точный аспект принесет вам решение каких-то важных вопросов, а также удачные поездки, договора, соглашения, а также взаимовыгодные знакомства. С 14 по 17 будет формироваться поочередно несколько напряженных аспектов. Это и квадрат от Солнца, Меркурия, Нептуна к Марсу. Это и квадрат от Венеры к Плутону. И сами по себе эти квадраты создадут напряженную энергию, которая может проявиться Лично у вас как некая раздражительность, как нежелание примиряться с какими-то отягчающими вас обстоятельствами, желание отстоять свою независимость, желание отстоять свое право поступать так, как вам хочется. Но по соединению Солнца с Меркурием и с Нептуном вполне вероятно, что это желание оно может быть ошибочным и впоследствии оно поменяется вами также этот период достаточно активен для инфекционных заболеваний 19 марта Меркурий планета общения, мышления и передвижений, она перейдет в Овен а это значит что в ваших действиях и мыслях появится больше инициативы появится больше удачи к продвижению к своей цели Поскольку оно войдет в ваш символический второй дом, значит, ранее сказанное будет относиться к вашей финансовой удаче. 19-20 многие ощутят огромную веру в себя. 21-го числа Солнце перейдет в знак зодиака Овен. Начнется новый астрологический год, который заодно и совпадет с новолунием в знаке зодиака Овен. А это значит, что это... Новолуние будет диктовать характер происходящего на ближайший месяц. Для вас это будет сфера, касающаяся ваших материальных ресурсов. 25 числа Марс, планета энергии активности, перейдет в Рак. Это говорит о том, что наступит время, когда захочется больше внимания уделять своим родным, своим близким поскольку рак связан с семьей с домом с родиной те кто находится далеко могут соскучиться за со своим домом а те кто находится рядом станут более душевными отзывчивыми и будут легче идти на компромисс со своими близкими для вас лично пятый дом рак отвечает за пятый дом детей любовь развлечения, значит, скорее всего, вы углубитесь в эти сферы с максимальной активностью. 27-28 состоится точное соединение Меркурия, Юпитера и Херона. Это указание на то, что вас ждет какая-то удача, связанная с финансовой структурой, благоприятный период для работы, для повышения, для перемены места и для путешествий. Я бы даже сказала так, что любые передвижения, договоренности, контакты, контактирование по поводу заработка, они для вас принесут удачу, будут успешными. Тем более, что здесь еще идет параллельно аспект Благоприятный, связанный с тем, что любое, любое ваше взаимодействие с кем-либо принесет вам удачу и знакомство и общение. По вашему третьему дому Венера будет в соединении с Ураном. Это, конечно, кратенький аспект, вы его практически не почувствуете, в лучшем случае это на 1-2 ну, дня, но тем не менее, вот эти вот дни с 27 по 30, я бы советовала использовать для себя их в, том, в тех целях, которые для вас важны в плане улучшения вашего материального положения. Для тех, кого интересует более глубинная эзотерическая часть основного события, в марте месяца на вопрос, с чем будет связано главное, основное событие марта для представителей знака зодиака рыбы, у меня выпала луна. Луна это указание на то, что главные события будут касаться семьи, это изменения в взаимоотношениях с домом, с семьей, возможен переезд, возможны какие-то очень важные решения принятые, изменения. Ну, в общем-то, поживете, увидите. В любом случае, желаю вам удачного месяца. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь, кому было интересно. И до встречи в следующих прогнозах.